Привет, я Энни Мэджик, и сегодня я буду искать мужа на час на Авито. Все, Ставьте лайк, если хотите, чтобы ролики выходили еще чаще. Пишите комментарии, потому что они вот тут вот появляются. Не забудьте потом сходить и посмотреть ролики на других каналах моих. Ссылочки вот там в описании будут. Алло, здравствуйте, а это муж на час? Да. Мне нужно мебель собрать. Какую именно. Гроб. Что? Это кровать в виде гроба, это мебель. Гроб, кровать в виде гроба. До того, как мы начнем, ребята, давайте сыграем в игру «У кого какой телефон». Чур, если у вас не Яндекс, вы проиграли. Ура, я выиграла! Знаете, что у меня сейчас в руках? Яндекс Телефон. Да, серьезно, ребят, вам не послышалось? А это значит, что у меня в руках искусственный интеллект. Сейчас вы поймете, о чем я. Короче, в Яндекс Телефоне не только нереально качественный звук в наушниках, суперудобное управление, уже настроены все сервисы, но самое классное лично для меня – это наша с вами любимая и умная. Кто? Правильно, Алиса. Нет, не моя киса Алиса, а Яндекс Алиса. Голосовой помощник от Бога. Но в Яндекс Телефоне у нее еще куча других функций, которых нет нигде. Она управляет всем. Телефоном. Алиса, поставь будильник. На какое время поставить будильник? Она может поставить вам будильник, набрать другу, подруге, кому угодно и даже вызывать такси. Куда поедем? Метро Охотный ряд. Едем на такси да, Охотный ряд по адресу улица Охотный ряд. И куча других крутых штук. Это же просто гениально. Так что, если уже решили прикупить себе новый телефончик, берите Яндекс. Тем более, сейчас цена на него всего 13 тысяч 990 рублей. Рублей. Ссылочку как всегда оставляю внизу в описании. Все для вас, дорогие мои. И поехали. Там крышка Что? еще есть. Что есть еще? Крышка. Крышка. И гвозди сотка, да? 100%. Что? Чтоб не выйти. И де сотка, чтобы не выйти. Да, чтобы... Нет. Это просто муж очень хотел такую кровать. Он уехал в командировку, и я ему сюрприз сделала. Да умница-то какая. Повезло наверное, мужу. Ну, муж захотел кровать в виде гроба, а вы решили ему купить кровать в виде гроба. Ну да, повезло. Я хорошая жена. Позвоните другому сборщику. Ладно, хорошо. Мне надо успокоиться. Хороший говорит. Хорошая жена, что муж захотел кровать. В виде гроба. Вот так, все. Сейчас. У меня в стиральной машине почему-то какая рыба появилась какая-то. Какая рыба? Как это вообще возможно? Она там в стиральной машине сейчас. глупые вещи какие-то непонятные рассказываете. Но они не глупые, реально из трубы, из трубы в машинке, вот где вода вытекает. Там длинная такая рыба, как змея, уш какой-то или что-то. Он туда в эту машинку попал. Ага. Ну, вытащите. Я не могу, я не могу. Вот я мастеру звоню. Сколько это будет стоить, чтобы вытащили? А... Чтобы забрать рыбу, вытащить? Да, да, чтобы да, чтоб вытащить рыбу. А перед реально где находитесь? В центре. Ну, какая улица? У вас есть адрес правильно? Ну да, есть. Но я же вам что, просто так адрес скажу, что ли? Вы скажите, вы вытащите рыбу или ну, просто... нет? Ну видите, вы сейчас выпищу рыбу, вы сейчас я просто проверяю вообще, если реально что-то вы говорите или нет. Вы уже с адресом уже начинаете косять. Я вам помогу. Хорошо, спасибо. Давайте на всех заслуженка. Да. Сергей, вот у вас написано в описании к вашему объявлению, что вы обследование тепловизором делаете, правильно? Угу. У меня просто такое вот ощущение, что у меня под полом в, в доме что-то там все время шевелится. Ну. Я подружка сказала, что нужно вот тепловизором провести Вдруг там какие-нибудь духи, знаете, там мистика Да, не, не поедутся, все хорошо знаю. Бросил трубку, подумал, видимо, что я какая-то сумасшедшая, безумная Артур, у меня такая вот проблема возникла Мне нужно у кровати подпилить ножки Потому что мне кажется, что муж изменяет И я хочу, чтобы они с любовницей упали на этой кровати, когда будет, будут спальни <связать> Можете вы подпилить ножки так, чтобы было незаметно? Ну, я <связать> думаю, можно все сделать. А сколько будет стоить эта услуга? <связать> Ради такого я приеду, он бесплатно подпилю. Бесплатно даже придете, да? Да. <связать> <связать> Хорошо, <связать> спасибо <связать> большое. Тогда я вам сейчас скину адрес. А скажите, пожалуйста, Виталий, у меня вот ситуация такая. Мне муж изменяет, и мне нужно, чтобы вы подпилили ножки у кровати чтобы когда они со своей девушкой окажутся там они упали можете сделать такое подпилить ножки а это реально так подпилить их чтобы они не заметили сразу а вот упали потом когда вдвоем уже на кровати окажутся? окажут не не не меня не будет а, вас не будет? Ну, можно, да, можно так, чтобы они ели стояли Один готов за бесплатно это сделать, другой за полторы тысячи А вы можете оказать такую услугу, подпилить ножки у кровати? Просто мне муж-козел изменяет с какой-то бабой И я хочу, чтобы когда они на кровати оказались, кровать упала Вот это да, вот это да да, да, да А может муж не извеляет, может он по работе Не-не-не-не, я все точно знаю Я хочу, чтобы они на кровати упали Я уже все выяснила Да, это вы так решили мужу отомстить Не, ну, я не понимаю, честно говоря, его Если он домой привозит любовницу Что-то я не понимаю Ну вот уже все соседи мне все рассказали Ничего себе. А куда не, надо ну приводить? Это уже, это уже, мне кажется, черту какую-то перешел. Черту перешел. Да, перешел. А сколько будет стоить? Ножки у кровати подпилить? Да. Ой, я даже не знаю. Мне прям не знаю, как вам сказать. Договоримся. Ну, Давайте ск... я напишу адрес. А цену-то скажите, чтобы сколько денег-то подготовить? За, за четыре ножки, ну не знаю, сколько там. Если там рядом, ну сколько ты возьму с вас там тысячу рублей. Сколько я еще могу? Угу. Я сейчас давайте вам смс-кой адрес скину, хорошо? Давайте, давайте. Ага, хорошо, все, хорошо. скидываю. на час Да, слушаю вас. Алексей, а это ваша фотография? Манга. Вы же муж-час. Если у вас такая услуга? У меня просто будет день рождения и придут подруги разные девушки. Они все будут с парнями. А у меня. Парень меня бросил, и я хотела бы вот заказать мужу на час, чтобы вы сделали вид, что вы мой мужчина. Ну не знаю, можно попробовать. А сколько будет стоить, как вы думаете? Вывез 1000 рублей. Угу. Только вот единственный есть момент, что может прийти мой бывший молодой человек, а он боксер. И он, ну, он очень такой агрессивный. Но не факт, что он придет. Так я тоже боксер. Тогда мы договорились, да? Да, договорились Хорошо, я вам сейчас адрес скину Здравствуйте, у меня проблема возникла такая У меня, я очень, очень интимного такого характера Я закрылась в шкафу, думала застать мужа с любовницей А он, угу. а он за, закрыл меня внутри, и в итоге я в шкафу осталась И он уехал в командировку Мне нужен какой-нибудь мужчина, который может зайти и меня открыть Нифига себе! Я уже тут два часа сижу, звоню вот на Авито всем, у меня телефон уже сейчас сядет. Позвоните в полицию. Куда? Позвоните в полицию. В полицию? Они приедут, разоблачат, вот, да. А, а что я делаю? А я не хочу, чтобы он узнал, что я его тут сторожила. Не, не, не, не, не, вы сначала позвоните в полицию, пусть они приедут. Я любые деньги готова запросят трубку. Это можно час? Да, да. Здравствуйте, а вот у меня засорился, засорился унитаз. Угу. А вы можете почистить? Э, да, можно. Просто это такое, ну, серьезный очень засор. Там, наверное, придется в резиновых сапогах заходить. То есть там вот тут прям совсем очень много жидкости. Если я сейчас дверь открою, она вся наружу выльется в квартиру. Это вот коричневая жижа наверное. такая. Э, мастера, они просто напросто на это не пойдут Не пойдут? Ну, так, ну да То есть, если бы у меня у блондинки засорился вот так вот унитаз И все болелось оттуда, не пошли бы ко мне мастера, к сожалению А еще есть жена на час я думаю, что про это можно сделать отдельное видео, потому что будет очень э, интересно послушать не мужчин, а женщин, чем они занимаются и на что готовы они пойти. Пишите, как я говорила, свои безумные предложения, и мы будем звонить еще, если вам интересно, куда-нибудь. Не обязательно мужьям и женам на час, хотя им тоже можно. Переходите по ссылкам на новые ролики на других моих каналах. И все, лайк, подписка, там все дела. Все, увидимся скоро, будем дальше веселиться. Пока!